Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Это видео меня побудило записать высказывание Железного Арни, Арнольда Шварценеггера. Вот. Если кто не видел, посмотрите, где он рассказывает про последние вот эти действия, сегодняшние события о войне на Украине. Вот. Ну, то, что, что он говорит. Ну, что все плохо, да, воевать плохо, но также он говорит, что... Почему плохо? Потому что Россия оккупирует Украину. Вот плохо то, что он напал, и а оккупирует Украину. Знаете, а Арни уже собрал чемоданы, чтобы в Австрию-то уехать? Что же он оккупировал-то территорию индейцев? Он же сознательный человек. Я все понимаю, но вот так просто спросить, если он сознательный. Вообще, понимаете, когда подобные вещи идут от Америки, вообще удивительно. Я не... Мне не нравится то, что происходит на Украине, то, что Россия, Украина сейчас происходит война против войны. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я сам пошел на войну. Да? Я не склонен к насилию, кого-то убивать идти. Вот. Поэтому я говорю, я не знаю, что должно случиться, чтобы я пошел на войну. Вот. А теперь дальше продолжим. Это моя позиция. Теперь дальше продолжим. Так вот. Когда Америка говорит о том, что плохо, что Россия напала на Украину ну Ребят, войны, понимаете, они велись да, Вот сколько человечества есть, оно ведет войны И до сих пор ведутся Это что, первая война? Нет Пока есть разжигатели войны, войны будут существовать Пока есть что разжигать, мы об этом попозже поговорим вот. Что же это за дровишки, которые можно разжигать? Войны будут существовать Потому что ну, нельзя разжечь то, что мокрое. Да, его надо ну, высушить, как минимум. Вот. Так вот, американцы-то готовы уже освободить территорию индейцам, коренного населения, собрать чемоданы, все ее уехать. Они же оккупировали, да, вот, белые, так скажем, приехавшие на территорию Америки, они же оккупировали территорию индейцев, проводили геноцид, подкладывали им одеяло с оспой, помимо прочего. Но было же такое. Ведь было же. Ну вот. Но, по-моему, они никуда не собираются выходить. Это относится и к афроамериканцам. Да-да-да. Ну что ж, вас привезли рабами, да. Но сейчас вы не рабы же. Вы же сознательные, полноценные граждане. Вы же не рабы. Вы же можете купить билет и уехать в Африку. Там же ваша родина. Правильно? Вы же оттуда. Что ж вы оккупировали-то коренную территорию индейцев? Ну вот как все это понимать? Вот, поэтому меня вот эти вот высказывания, они как бы... Ну, у меня непонимание к ним, Что человек, он, он что, не видит, что ли? Он не видит, что происходит? Он за собой не смотрит? Вот здесь, понимаете, что бы ни происходило, я вот людям хочу сказать, несите ответственность за себя и за свои действия. Ответственность – это последствия. То, что происходит сейчас на Украине, это последствия. Это не только Россия, это и Украина. Последствия несут оба, потому что ответственность лежит на обоих. Это всегда, ну понимаете, дерутся всегда двое, не один. Да, один нападает, а второй это позволяет. Он как бы оказался-то почему в том месте, где на него напали? Почему? Почему он... Ну только, наверное, маньяки нападают, ну как бы у них вот свои причины есть, да? Выслеживают, нападают. Но также они нападают как? Не просто же на кого-то. Нет, они выбирают определенных жертв, которые, соответственно, не следят за собой. Оказывается, в ненужных местах в ненужное время. Да? В основном это что? Парки, да, в основном одинокая жертва. Вот. То есть, ну, есть такое, есть такое, что мы не следим за собой. Мы не желаем потом эти последствия нести. То есть. Ответственность мы не хотим нести, мы ее всегда перекладываем на других. Вот в чем дело-то. В ответственности берите, ребята, ответственность на себя. Не надо ее перекладывать на других. Это я говорю как Арне, так и всем остальным. Просто следите за собой. Возьмите на себя ответственность. Вот это самое главное. И тогда многих воин просто не будет когда вы научитесь. Вот ответственность, почему еще такие вещи происходят? Потому что мы не хотим брать ответственность на себя за управление своей страной. И ей кто управляет? Те, кто берут эту ответственность на себя. Но мы сегодня видим, что те, кто туда приходят, к власти, да, и берут эту ответственность, ну, они, ребята, неадекватные. Ну как бы почему? Они адекватные, они свои цели как бы преследуют, обогатиться, власть и так далее. В этом у них адекват полный. Неадекват в другом. В другом, что, ну как я уже говорил, вот у нас как разрушение и созидание энергии тратится ровно. Просто выбирается одно из двух. Можно выбрать разрушение, а можно созидание. Вот они выбрали разрушение, а можно выбрать созидание. Вот в чем дело-то, вот в чем разница. А энергии-то тратится столько же. Хотите созидать, возьмите ответственность, учитесь, учитесь и идите управлять своей страной. Вот. Тогда, соответственно, вы сделаете то, что и должны сделать. Если чувствуете в себе это, соответственно. Если чувствуете, что можете, если чувствуете, что вы потянете все это. Вот. И сегодня, кстати... Вот обучение, скажем, вот возьмем ту же экономику. Мне некоторые люди пишут, когда после моих высказываний про экономику, да? Ой, ты ничего не понимаешь в экономике? Мы тут прошли у нас обучение, мы экономисты. А правда, что ли? Ну, посмотрите на эту экономику, которая вокруг. Вы про нее говорите? Я в ней ничего не понимаю. Да нет, я прекрасно понимаю, что это не экономика, а ограбление. Если вы говорите, что я должен учиться идти вот этой экономике, чтобы грабить, ребята, ну вы в своем уме? Придите в себя. Придите в себя уже. Вы о чем вообще вещаете? Это не экономика ограбления, Я не желаю ей учиться. Поэтому я говорю про ту экономику, настоящую истинную, которая не для ограбления, а для, соответственно, процветания страны. Вот я о чем говорю. И таких пока институтов не придумали. Это только лично. Лично, личные знания, личный опыт, личные переживания, личная, соответственно, головная работа головы. Вот так. Так что вот не надо мне рассказывать про то, что у меня нет экономического официального образования. Потому что то, что мы сейчас видим официальное, но оно вам нравится? Оно вам нравится, как это все построено? Нет? Ну вот тогда и не стоит вот этому бреду учиться. Это потому что бред бред и разрушение, на ограбление народа, граждан в любой стране. Хотел я еще пару слов сказать то, о чем, то, что сейчас происходит, но, наверное, в другом видео. И так получилось очень долго. Ну что ж, друзья, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, до следующего видео.